Всем известно, что хорошие новости трудно держать в тайне, и нам не терпится скорее их рассказать тебе. Привет! В студии с вами я, Олег Скиданов. В эфире Универ Начинаем наш выпуск. Самые главные и интересные новости с ученого совета Казанского университета в этом выпуске. Казанский федеральный университет выдал первые дипломы аспирантам-выпускникам. Ведущая телекомпании Эфир провела свой мастер-класс в КФУ. В Казанском федеральном университете будет значительно увеличена стипендия. Разработаны новые критерии написания учебных программ, а преподавателей и ученых Альма-Матер ожидают новые условия для написания научных трудов. Об этом и многом другом пошла речь на состоявшемся ученом совете Казанского федерального университета. О самых главных и интересных подробностях заседания расскажет Аделя Шемилова. Итоги приема, планы на выдвижение сотрудников на научные конкурсы и премии, а также размеры стипендий, все это и многое другое было включено в повестку дня состоявшегося ученого совета 10 октября. Уже традиционно основные вопросы коснулись утверждения кандидатур на получение ученых степеней и званий. При этом прозвучали и целостные доклады. Большого внимания удостоилось сообщение проректора по финансовой деятельности КФУ о размерах стипендий студентов и аспирантов на стартовавший учебный год. Проректор озвучил решение Министерства образования и науки России Федерации об увеличении минимального размера стипендий студентам. Однако КФУ традиционно готов увеличить размер этих выплат. До конца текущего календарного года все бюджетники, начиная со второго курса, будут получать стипендии в двойном размере, то есть 3400 рублей. В связи с тем, что появилось дополнительное средство, возможность увеличить размер стипендии студентам на 1700 рублей, еще плюсом, но только студентам, которые учатся со второго курса. Эта доплата будет действовать только по 31 декабря 2017 года. У нас есть направление, по которым мы зашли в международные предметные рейтинги. Если там лингвисты занимают 121 место, это говорит о том, что они тоже заслуживают, аспиранты, другие доплаты. У нас всего разговор идет о трех месяцев, то есть это вот до конца года. Октябрь, ноябрь, декабрь. Не забыли и об аспирантах. Проректор объявила, что слушатели программы аспирантуры технических и естественных направлений будут в течение всего учебного года получать по 7500 рублей, а гуманитарии по 3500 рублей. Увеличенную стипендию аспиранты получат уже в октябре. Далее ответственный секретарь приемной комиссии представил ученому совету результаты приемной кампании на 2017-2018 учебный год. По его словам, всего в КФУ на первый курс обучения принято около 12 тысяч студентов из регионов России. А также также 1634 иностранных студента. При этом зачисление иностранных граждан продолжается. У нас есть представительство Республики Татарстан в большинстве стран СНГ. Через их участие мы можем развивать сети русско-татарских или русских школ в Республиках СНГ, превратив их в центры подготовки и поступления в КФУ. как это сделано уже в Таджикистане. Благодаря визиту Владимира Владимировича Путина, там принято решение о строительстве пяти русских школ. Следующим пунктом на повестке дня стало рассмотрение новых правил авторской продукции в издательстве КФО. Отметим, что поддержание высокой планки по качеству внутренних публикаций не единственный способ укрепить имя Казанского университета. Еще один не менее важный двигатель процесса формирования позитивного имиджа – молодые ученые, которые ярко заявляют о себе на научном поприще. Важное место в повестке заседания занял вопрос о воздвижении кандидатов на соискании премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций. Наиболее перспективным кандидатом ученый совет Щел Михаила Варфоломеева, руководителя сразу нескольких прорывных проектов и, к слову, о перспективных ученых. На заседании ректор КФУ торжественно вручил аттестат о присвоении ученого звания доцента по специальности молекулярная генетика Айрату Каемову. На столь положительной ноте заседание ученого совета завершилось. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Роман Самарин, Универньюз. Делегация Узбекистана посетила Казанский федеральный университет. Их внимание привлек Центр симуляционного и имитационного обучения биомедицинского комплекса. Подробности в сюжете Артема Тупичкина. В состав делегации вошли представители министерств, ведомств и хозобъединений Республики Узбекистан. Делегацию сопровождали ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и министр здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафин. Почетные гости посетили Центр симуляционного и имитационного обучения. Внимание делегации привлекло то, что это является инновацией в сфере медицинского образования. Также гости не обделили вниманием медицинский корпус вуза, где расположен лабораторный комплекс, центр биомедицинской микроскопии а Анатомический музей и фантомный класс. Особый интерес у делегации вызвала работа инжинирингового центра медицинских симуляторов Эйдас, расположенного в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Делегации Республики Узбекистан было рассказано о важнейшем экспортном проекте AIDOS – создании симуляционного центра в Токийском медицинском университете Японии Джунтендо. В ходе встречи ректор КФУ Ильшат Гафуров и заместитель премьер-министра страны Гуламжон Ибрагимов договорились о проведении в течение года на площадке университета университетов Узбекистана мероприятий, связанных с годом Льва Толстого, некогда студента Казанского Федерального Университета. КФУ планирует провести масштабный цикл мероприятий с университетами стран СНГ. Артем Тупичкин, Универньюз. 88 аспирантов разных институтов Казанского Федерального Университета сегодня в торжественной обстановке получили дипломы об окончании аспирантуры как третьего уровня высшего образования.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 О том, как же стать профессионалом своего дела и добиться успеха, рассказывают студентам-журналистам. В Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ продолжается серия мастер-классов. В этот раз в гости пришла ведущая телекомпании «Эфир» Мария Веденеева. О том, как это было, ты узнаешь в следующем сюжете.